30 декабря прошлого года я зашел на три стандарт. спустя пять минут. Начисление на 31 декабря. Прошло две недели. Начисление монет 14 января. И вот он, бонусопад 15 января 23 года.